растерянно наглых матросов, потом немцев в железных грибах шлемов, потом веселые трехцветные нашивки, дни ожидания тревожную передышку, худенькую веснущитую проститутку со стриженными волосами и греческим профилем, гуляющую по набережной, нортост, рассыпающий ноты оркестра в городском саду и, наконец, поход, стоянки в татарских деревушках, где в крохотных цирюльнях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 Да, как все проходит, как меняется. Хотели бы вы вернуть все, что было. Мне сегодня как-то слишком тоскливо. Но сегодня весна, и сегодня мимозы предлагают на каждом шагу. Я несу их тебе, они хрупкие, как грезы. Хорошенькое стихотворение, но не помню ни начала, ни конца, и чье оно тоже не помню.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 и постараюсь забыться. Налейте полнее бокалы вина, дайте вином мне упиться. Вот милота. Ответьте мне сейчас, как получите мое письмо. Приедете ли сюда повидаться со мной? Нельзя. Ну, что ж делать? А, может быть... Какую глупость я написала. Приехать только для того, чтобы повидать меня. Какое самомнение, не так ли?